Приветствую вас, с вами Чесорок, и сегодня мы продолжаем проходить модификацию ставки Детайр. В прошлой серии мы отыскали болотного доктора, и выполнили задание на доставку КПК, и забор их из болота. Ну как выполнили, мы их как раз сейчас тащим. Также мы неплохо наглотались радиации в прошлой серии, и сейчас нам надо сразу же бежать квесты. Ну и если повезет, то... Сможем быстренько вылечиться и отправиться на свалку. На свалке уже видно будет. Может быть, даже нам хватит на какой-нибудь контейнер для артефактов. Кстати, да, если сэкономить сильно, купить поливитамины где-нибудь, хотя где их купить, то можно было бы неплохо нажиться на том, чтобы... Ну да, приобрести поливитамин, не покупать аптечку. И купить себе лучше контейнер для артефактов. Было бы гораздо выгоднее. Плюс за один артефакт мы получаем где-то 5-6 тысяч. Ну, за хороший мы, естественно, можем получить и 30. Но... Так не бывает, к сожалению, у нас. Так, в тумане еще ничего не видно. Приходится постоянно прибегать к карте. Что-либо использовать пока не буду. Чтобы быстрее бежать. Так. Не, ну, в принципе, отлично. Пробегаем блокпост пост бандитов. А ну постой тут, братишка, Давай, только так, чтобы я твои грабли видел. И даже не рыбайся, Фрайер. Отлично, навык авторитет вновь нас спасает, мы можем спокойно проходить. Так, я слышал кота. Неприятно. Кстати, я убрал вообще все прицелы. Весь интерфейс, чтобы было более атмосферно. Так. Ну, возможно, показалось. Или нет? Не, ну звуков сейчас не слышно. Кроме счетчика Гейгера, показывающего, что мы скоро погибнем. Да, реально. Как-то тиховато даже. О, да ладно, на нас никто не напал. Видяко разочарование, конечно. Так, собаки справа гавкают. М -м -м. Дробовик. Такое ощущение, до да, двухстволка. Жаль, я бы помог, если бы не радиация. Сейчас в первую очередь стоит решать свои проблемы. Но я бы сюда сходил поискать мутантов, поохотиться на них. Потом все равно, рано или поздно, мы отправимся либо на Янталь, либо на болото и продадим все части мутантов. Так что это без безвыходный процесс, а сейчас я предлагаю их копить. ХП уходит быстровато. Не, ну врать спокойно. Отлично. Мы смогли добраться без каких-либо приключений даже. Это чуть ли не впервые. Сейчас главное санитироваться, быстренько сделать задание на КПК, починить снаряжение, все. Кстати, посмотреть, во сколько нам обойдется все эта процедура. Дробовик очень было бы тоже неплохо. А, точно, господа. Я вспомнил одну очень удручающую вещь. То, что за проход в бар требуют баснословные цены. Молодец, а именно суммы 5000 рублей. Просто за проход. Чтобы туда добраться. Поливитаминчиков он же не продает, я правильно подметил. Да, он не продает. Лечиться чем-то нужно. Как всегда, безвыходная ситуация. Ну ничего, скоро купим какую-нибудь курточку. Радиация и урон по нам проходить будет не настолько сильно. И будем справляться с этой проблемой. Так. Хлеб. И неплохо было бы. Сейчас чай бороды еще раз выпить все отлично думаю мы неплохо будем бежать достаточно быстро кстати мне не очень нужен этот сломанный нож машину можно продать нет? молоток 36 дешево сигары обменяю а вот банки по моему некуда <пас> деть, дать, так дать. что вперед Отлично. Посмотреть, у волка, мало ли, появилось задание. Бежать с собаками или нет? Не, был бы дробовик, точно бы побежал. Сейчас сложноватый выбор. Колючка, артефакт. Проблемное задание. Медуза бы, что-то попроще. Булт какой-то. Слушай, у меня отдел по горду. Говори давай! Убить бандита. Бинд. Откажусь. Все задания какие-то невыгодные. М -м -м. Ну, что расскажешь? Далековато нам, конечно, идти до припяти. По основному сюжетному квесту. Но что делать, придется как-то добираться. Сейчас у нас уже есть шлем, что является неплохим проявлением, ведь от радиации он защищает совсем не дурно, на 15%. Также, все защита у него хромает, а химзащита вполне нормальная. Блин, на него бы ПВН, чтобы ночью ходить, но он дорогой. <смех> Денег, как всегда, нет. Так. Секундочку. Осмотреться. Ну да. Пойдем, думаю, так или. Без разницы, в принципе. но ну, можно пойти по прямой. А так вроде и время сэкономит. Тоже ну, стоит подумать. Кстати, собаки не гавкают, так что надо брать правее, значит, там вроде никого нет. Угу. А вот бандиты воюют. СКС. и это не бандита. По-моему, бандиты. Вроде всем выстрелов с СКС и тишина. Странно. Даже перепалка с бандитом или мутантом кажется мне более долгой. А вот и виновник. Ничего. Ну, по-моему, два раза была очередь по несколько патронов. А, да. Вот смотрите. Неплохо, мы разбогатели, еще немножко разбогатели. Отлично, будешь что продать позже. Так, что у нас по радиации? Ноль. Отлично, идем. А, кстати, все это можно будет обменять. Так, тайничок. Угу. Бали далековато. Может, у кого-нибудь на да, какие-нибудь витаминки пообменять. Так, сортируем патроны. Мало чего мы, конечно, с этой сортировки получили, ну да ладно. Могло быть, в принципе, и хуже, и лучше. Так. Ч за артефакт? Погоди. слизь Нет. Не то, чтобы артефакт этот найти сложно, но он идет в сторону бандитов, а я не хочу невыполненных заданий, так что. Пожалуй, откажусь. Вот у тебя бы я взял квест. ПБ ПБ ПБ пистолет. Не самый распространенный, но. Находили. Решил улучшить. Так. Ммм, хм, 6000. Замечательная цена. Извини, извини. Дайте Привет, сразу два. Так, задание. 3000. И еще 1000. Жалко, что некоторые задания после того, как выполняешь, тебе еще какой-то ут дают полезный. 2000. Инструменту нужно. Дааа. Ремонт 35 минут. Замечательно. Можно присмотреться буквально к каждому заданию. О, вот как казаки. Минус радиация, можно сказать. А у нас ее и так и нет. Неплохо идем, значит. Первой помощи нет. Ну, вообще ничего полезного, понимаю. Тебя. Активированный уголь. Неплохо. Заинтересован. Но так. Печень. Патроны для дробовичка. Блин, нельзя чуть-чуть взять. 250. 150. М -м -м 220 маловато. Вот, еды ему можно докинуть. Хлебушка, давайте, уголька. Ну да, типа отказаться от патрона для мосинки, чтобы получить патроны для дробовика. Но дробовик поврежден так что я бы не возлагал на него пока что надежды. Вот если бы он был в отличном состоянии, я бы задумался оружейные детали неплохая вещь так давайте значит так сбросим цену Да пойдет хотя сколько 70 с хлебом 40 газетка газетка не дотягивает понятно М -м -м. отлично Максимально выгодный обмен. Оружейные детали пригодятся нам в будущем. М -м, ну ладно. Блин, почему я до него не дошел? В принципе, мне бы пригодилась фотка еще. М -м, один бин тоже не густо. Все мои снаряжение с проблемами, если честно. Так, я хотел глянуть здесь один тайник. Граната F1. Круто, просто круто. Сколько шина стоит? Кстати, надо было граната же им забарыжить в обмен на дробь. Это большая ошибка. Погоди, может граната дорого стоит? Так. Семьсот а это... Да, гранаты дорого стоит Хлебушек. Может батарейки почем По сотке. Хлебушка можно добить так. Ну... Да, патроны на дробовик явно нужны. 4 патрона. Ну, неплохо все равно. Пос... Смотрим, сколько времени, и уже будем отправляться в путь. Что-то... Отлично. Быстровато все произошло. Найдешь какие детали... Для... Ну, вперед в путь. Сейчас... Сейчас я быстренько еще раз пробегу. Может, какой-нибудь квест интересный найду, а потом... Уже отправимся на свалку. Так. Ну, отправляемся на кордон. Не особо ничего интересного. Убийство бандита, как всегда. Задание на оружие я уже взял. Бинты отдавать свои не буду. Так что, вперед в путь. Так, отлично. Аккуратненько, по дороге. Угу. Аномалия. Понимаю. Мне, кстати, очень нравится в этой модификации звуки аномалий. Их нельзя не услышать. Опять собаки. Блин, не круто совсем. Да, штуки две. Я бы не хотел с ними связываться. патрон только на них тратить. Кстати, что по деньгам? 3000. Неплохо. Секунду, еще кое-что хотел глянуть в статистике. Да, самый крутой из сталкеров сейчас бандит. Это очень интересная сказать, группировка в связи с тем, что они все находятся... Ближе к Припяти, особенно бандиты. Существует одна бандитская группировка на свалке. Одна частично в темной долине. А третья уже в Припяти. Ой, не в Припяти, а на Затоне. Перепутал немножко. Кстати, ну да. Отличное радиоактивное место. Мне очень понравилось. Сейчас меня еще опять стопить будут бандиты местные. Сохранимся, так что... Ребят, пообщаемся. Браски. Мы типа сталкеры, мы да. крутые. Тебе момент, но... Не имею такого. Со всеми вопросами, вали к бугру. Не крутые у тебя задания. Блин, они костер в доме устроили, деревянным. Вот это опасно и авторитетно. Еще граната. Мне на гранаты везет, неплохо. Что-нибудь есть здесь? О ящиках. Да, ничего. Все, переходим на другую локацию. Эх! Они ждут нас там. Только бы не мутанты. Только бы не мутанты. Мне не особо выгодно сражаться. Хотя, смотря с какими. На кровососов я бы сам лично охотился и на котов. Вот собаки, они больше патронов тратят. Кабанов просто убивать в ближнем бою, поэтому они тоже не особо опасны. Кстати, везет на тайники мне хоть какой-то даут в них попадается. Лучше, чем ничего. Погуляем, поищем артефакты или сразу бежать на свалку. Я прогульнулся. Деньги у нас есть. Если что, полечиться у местного доктора мы сможем. Оп, стойте. Я слышу говор бандитов. Они утают чей то труп? Нет, ты что-то поутал без меня. Ладно. Это крайне опасная аномалия. Я искренне надеюсь, что там что-то будет. А, термозащита у меня есть. М -м, да. Конечно же она у меня есть. Параллельная вселенная. О, здорово. Там это аномалия. Тут Я предупредил. Я еще раз предупредил. Блин, такое ощущение здесь что-то Вроде нет. Замечательный уровень заряда. Не этом Артефакт есть. Вроде приближаюсь. Это здесь что ли? Слишком громкие архивы. А они просто взрывают мои уши. Да и пока они тоже взрывают. Кстати, ну, вроде бы близко, а вроде бы далеко, но я не могу услышать. вижу а, -а, -а, -а, -а, а радиация нифига себе так о бандит прикол окей ребят Капец, он радиации дает. А у меня вроде навык есть подходящий. Секунду. Крепкий... Я взял крепкий желудок вместо свинцового рюкзака. У -у -у. Видимо, я очень сильно где-то невнимательным был. Да. Это, если честно, очень ужасно. 630. Ну что? Да здравствует новая смертельная доза радиации. Не прошло и 10 минут, как было прошлое. их такой навык полезный не взял. Ну, зато хотя бы знаю, что мне можно питаться всякой фигней. Ребят, вы чего? Ребят, вы откуда? Ребята, как мне жить теперь? У вас есть аптечка там? А, ты поутаться пришел, да, спасибо, Чел. Удачного хабара. Дай аптечку. Ну... Смарт. Да... Ребят, конечно, меня мастерски приняли. Так ни один бандит не может. Я-то думаю там свои, что поздороваюсь и хватит. Смотрю по сторонам, оглядываюсь, где поутаться. В инвентарь заглядываю. А тут гоп стоп все конец моя остановочка была неприятная ситуация если честно Ой. вот если честно очень ужасно что я выбрал на крепкий желудок мое почтение я пришел мстить Сеньор молоток, спасай! Отлично. Вместе это блюдо, которые подают холодным. Так. Ну. Да, ужасное качество. Но неплохого качества патрона. Что там? А, загрязненный страшно. Но это не так плохо как множество половин, да? много загрязнений хотя и дефектов хватает а это пистолет между прочим всего лишь за 5000 так что чинить его невыгодно. ребят задание брать не буду сами понимаете неотложное дела 800 боже мой уже 800 Блин, а если бы я сдал каплю где-нибудь, хотя бы Сидорович, я бы неплохо навалился. Но контейнера нет. Блин, без навык это сверстцовый рюкзак. Будет очень грустно, если честно. Играть. Основной мой заработок это таскать артефакты без нового, э? ничего. Так. Капля 1700. Я, пожалуйста, 1 один Ну да. Значит... Угу. Понимаю. Угу. Вот так вот. Да блин, не нечем добить. Так. Так. Так. Ну, жаловаться не приходится, так что мне медицинская помощь. Только радиация. Минус денежки, конечно же. Зато у бинтов появилось приличное количество. Поливитаминчики. Ваше здоровье. А, задание. Не, не сейчас. Как прокурор я тебя позору, не Ворона. Очень, кр... кстати, объемный звук здесь сделан. Серьезно, аптечка первой помощи? Уголодя бандитов? Больше заданий нет? Точно папа? здесь Потерпеть главный? Не могу uh -huh. От кого я <laughs> это слышу? Ребят, а где задания? В принципе, я сюда бежал с надеждой высокого заработка. Они а веселые стагнации. Не, первый раз такого конченого. Зараза, говори со мной. Бинты! М -м, какие задания? Можно нормально, ребят. F1ки, мне лимонки теперь искать по всей карте. Ребята, здесь точно адекватные есть там, кто говорит, нач... и у кого дела важные. Так. все начинается от 100 рублей, как я понимаю. А нет. Сломанные сварочные очки, очень нужная вещь хозяйству обязательно пригодится. Это, как прокурор нарисуется, так. я тебя позову с ним Блин. помолчать. Отличненько. Чу Ты моя единственная надежда. ПМ! С удовольствием поищу ПМ. Я даже его купить могу в будущем. ПМ это вообще не редкая штука. А, я же не тратил патроны. Вот, нормальное задание. Аптечка первой помощи у... Блин, вспомнил воспоминания из одного из прошлых прохождений Сталкера. Ну, здесь постоянно селились военные. Это было просто ужасно. И никого, да? Понимаю. Ладно. Видно, чего-то хорошего мне здесь не найти. Обычно дают тут такие сочные задания на рейды там. Уничтожить какую-нибудь точку, захватить, очистить ее от мутантов. А тут... Вот, да, сходи за бинтиком, сбегай. Ладно, забрали кому не бинт. Бинт? Бинт. Ну вот. Спасибо. Ходит на, на что-то педагогли. Так. Отношения. Бандиты нормально по моему если убиваешь одного бандита будет где то минус 30 а мне нужно именно одного бандита по заданию и уничтожить а взял задание нужно выполнять ну да я теперь еще и в догонялки играть буду видимо не без Контейнера для артефактов, как я понимаю, мне здесь ловить его вообще ничего. Так, аномалия где-то прям рядом была. Ну, нормально, радиация не сильная и тем довольна. Мне бы здесь парочку контейнеров. И сразу бы дело пошло. Взял какие-нибудь две болванки. притащил в бар, уже заработал ну, тысяч семь, а это неплохо. Ну а сейчас темная Дорина, потом задание, а уж потом их выполнение. Бар нам будет доступен не в самое ближайшее время, потому что Денег особо нет. Можно будет где-нибудь здесь на Долговцев поработать, конечно. И в том же варе. Но я этим делом не люблю заниматься. Они постоянно просят уничтожить какой-нибудь отряд свободы. Постоянно приходится ради них особенно портить репутацию. Ну и более веселые задания у них, конечно же, существуют. Это на уничтожение мутантов. Там как раз все получше. Ну, будем загружаться на следующий. Хоть здесь мы сможем заработать эти дурацкие деньги. Чтоб хотя бы наубный фонарик взять. Было бы неплохо. Или обычный. Курточку хочется обязательно. О, прологи. Ну ладно, карта, подгружаемся. Спишемся на это. Так. Так, так, так. Ага. Не, гра... везение на гранаты, как говорится, кончилось. Это получается по прямой нам надо идти. Кстати, здесь лаборатория. Достаточно сложная, по-моему. Проще всего ходить в лабораторию X16. Собака замечательно. Мутанты. Кого еще не хватает? Да, вас снимал. Как они? О, она набирает. Не, ну разбираться с вами надо. Уж это. Здесь не один раз. Нифига, ребята. Бей, бей, Да. <смех> Он догоняет. Ой, боже мой! Можно было еще дольше бить ее Прям какая-то не просто. Не хочет реализовать все, что хочется. Да, ну, нет. Так, мы вернули собственное положение. Так сказать, все на круги своя. Попытка вторая. Ничего. Сохранимся. Обязательно теперь будем стараться это делать почаще. Идти надо примерно так. Раз там всего лишь зомби, можно их и проигнорировать после того, как они дали мне еще. А можно и нет. Их там не так уж много. Если действовать грамотно. Или все-таки много. Вот эти вот... Ребят, не Быстрее, глотай таблетку. нифиг россия ребят весело О, собака которая... тушка ну от тушка на я еще не погибал справедливо а больно и обидно вот как можно назвать эту локацию. Я пробегаю. Все. Поливитаминчики. А КСУ пусть останется. Возможно, мне повезет и будет задание на АКСУ, на его доставку кому-нибудь, подарок или так далее. Ну и последний матч реванш. Ну блин, ну у них вроде легко победить, и они с копом берут. <связать> Еще им тушканы и собаки помогают. Хотя они вроде не быстрые. Это большая... Выигрыш 12 А его. Техническое руководство. Блин, а у меня был старый нож. Его портить и буду. Старые чеканные монеты. Пригодятся. Нож все равно нужно добивать. Кстати, он быстро... Да, он очень быстро ломается. Лист бумаги, записи. Это где-то 300 рублей. Рука 500. О, тоже лист бумаги, записи, достаточно ценные вещи. Надо было сразу ценные, а не монетки вырезать. Рука. Ну, руки. Артефакт как-никак. Точнее, трофей. Здесь бумаги записи. Так. Техническое руководство оно вообще практически ничего не стоит. Рука. Не, неплохо сейчас заработаем, надеюсь. Не зря я решил в последний раз попытаться. Руководство. Руководство. Так. Ничего, ничего. Монеты. Руководство тоже. Все это отобьет себя. Конечно. Ну да. Мне еще не надоело быть, ребят, под высокой радиацией. Вы просто не подумайте. Итак, это мое хобби. Погибать от сильной радиации. Постоянно, знаете, находиться в этом состоянии тревоги, предсмертной тоски. Так, надо правее взять, по-моему. Собачки, это реальная угроза. О, Замечательно. Что может быть выше? Конечно же, ничего. Ну давай, еще и не перепрыгни этот забор. Врача у них нет, но торговцы есть, отлично. Значит, думаю, один радио. Антирадин я смогу достать, плюс у меня достаточно много водки, которые я сейчас и воспользуюсь. Мало активированного угля, но на 2000 закупиться я им смогу. Ребят, а что это? Не прессуем там. Не подходим, не общаемся. Промышленная смазка. Невыгодно отдавать ее вам. Она Иди, неплохо, бугру, бушам, а не плохо Так. Ребят, нет, диалога не будет, я понял. Заври, чушь, да а я вас заври, я вас сейчас завалю. Ты слышал это, это уже третий раз. Возьмите артефакты, гони, быстро, нам придурок. Так. Со всеми вопросами, вали к бугру. Ты похож на... Иди голову. бугру по ушам катайся, а мои не казены. Так. Ну да. Ута здесь нечего. кстати зачем я в этот промышленный осек зашел я и так знаю что здесь не особо чем можно поживиться надо отсюда побыстрее до убираться со всеми вопросами валик бугру Проходи, право-лево давай быстро время уходит а, здесь похоже нет ничего интересного Ну, как выйти? Кто-то спит. Ну да. Лечебные цели, как всегда. Выходим сюда. Ну да, стена. Право-лево. Давайте вниз спустимся. Ось торговец какой-нибудь будет. Да. Просторный здесь. Нежная работа. Сталкер. Без проблем. О -о -о. Кстати. Надо записать. Инвестировать, так сказать. Выс говорят, высокая ценность. Я покупаю за 980. И в будущем, как я понимаю, я должен где-то это продать за 1000, допустим. Бизнес-молодость. Бизнес-молодость. Кубинские сигареты, кстати, очень дешевые. О, кокаин. Выносилось 300. М ну да ладно. Стимулятор почу. Дорого. Дорого-дорого-дорого. Я возьму сто за 196 давайте. И попробую кому-нибудь продать чуть позже. Стимуляторы, кстати, у него на самом деле не самые дорогие. Это очень выгодно. Так. Что там? 132. 50 было. И, естественно, начинаю погибать. Поливитаминчиков пахнем. И выходим отсюда. Здесь у как всегда нечего. Ну, благо, радиацию я поправил. Там какой-то еще движ был. Выстрелы постоянные. Ангар. Иди, бугру по ушам катайся, а мои не казённые. Чё-то как-то он неправильно заканчивается, по моему мнению. Ну да ладно. Это внутренний двор, как я понимаю, да? Это внутренний двор, и там мне вроде ловить нечего. Да, мне здесь явно ловить нечего, так что приходится выходить с этой зоны и идти в другую промышленную часть. О, кстати, здесь может быть-то ничего. Не, здесь могут быть аномалии. Мне это меньше нравится. Одно задание я взял. Давайте, бандитский заказ. Неплохо. Убить ста... Оу. А он двигается ко мне, а не от меня. Надеюсь, он будет один. Никто не узнает его смертью. По-моему, достаточно хитро. Где он? Он был вот здесь вот. Нифига себе, Даша путешественница у нас завелась. И как мне ловить такого? Неуловимого. Так, есть работа. Вот как казаки. Надеюсь много запась. Угу. Не даешь задание? сохранимся Если тебе перетереть, что надо? Вон тебе. Показать. Местный торговец. Задание хорошо. А. Ну понятно, целесообразно. Да. Я потратил ну на это загадишь. 1800, а, 1900. Угу. Смотрим, хотя бы две я многого не прошу. Сохранимся, ведь квест может работать просто неадекватно, так что. Ну, как бы я не в минусе и не сказать, что очень выгодно, но репутацию я улучшил. Ты чё, баба, И за это спа. Спасибо. Так. Работа. Обязательно. рейд Мои любимые задания. Много платят. Очень кровавые. Убиваешь всех. Ну типа привет. Задание. Ничего. Торговля. Неплохо, слушай. Где там? Грешни всякие. Не нужны? Нет. Ладно. Удачи. Мне нужно работать. Лагерь. Мокруха. Отлично. Вот за что я люблю бандитов. Посмотрите, какой спектр вооружения просто. Он гигантский. Кстати. Здесь неплохо дают за... Нет, плохо. Соврал. Здесь лучше, чем у Сидора, но не лучше, чем у всех. Это обязательно надо продавать. Хотя.. Оставим все, я собираюсь обмениваться. Аптечка. Полицейчики. да, аптечка мне не по карману. еще то разогнался быстро. Документики, так что в первую очередь продаем. Сколько, да, стандартная, кстати, цена, не завышенная на ремкомплекты. Это тоже отлично. Мы обязательно сюда зайдем после, допустим, рейда. Или другой задачи. Макруха. Мокруха. И все задания близко. Идеально. Все. Кто вот что-то имеет против бандитов? По крайней мере, как группировки, которые дают задания. Тот очень сильно ошибается. А, денег не хватает. Ладненько. 840, 840. Надо делать тайник, господа. Надо делать такой тайник. Ну, как вы думаете? Мне кажется, полутает. В яме. Я не уверен, что в яме вообще будет лутать. Давайте двойку, номерной знак дадим. И скинем калаш. Просто проверить. Уйдем на задание, посмотрим. Ничего не будет. Сменим место. Будет. Отлично оставим. Кто будет, в принципе, яма, которую никому не нужна, есть. Палки никто. М -м, жалко, что я не могу сейчас лишнее немного скинуть, потому что боюсь, что полутают. Ночь. Мой зрейший враг это ночь. Уйду туда, но станет совсем глубокая ночь, и ничего мне не видать. Поэтому рейд. Туман. Ночь. Все равно ничего не видно при тумане. В принципе, логично. В поле витаминчика бахнем. Пока ими обходимся, и то хорошо. Ребят, не поможете? Не поможете, видимо. Ну, в принципе, выглядит безопасно. Перехватить территорию. Кстати, сама локация данная очень плотно населена мутантами. Так что я лучше с дробовичком побегаю. Темно, тихо, подозрительно. Ладненько. Самый страшный мутант здесь это кровосос. Убивает практически сразу. Не видим. Ой. Пронесло вот в таком вот миллиметре от аномалии быть, конечно, опасно. Услышала, нормально. На мосту я, кстати, не помню. Есть кто? Нет. Это прям полноценный калаш там. Это долг. Да, это долг. Я, конечно, не эксперт. Но мне кажется, мост не... Измеросигу, аккуратней, смерть, Тупо смерть, М -м да, вот просто не везет постоянно. Бывает все идеально. Бывает нифига не идеально. Я уже даже слышу, как меня мутанты окружают. оказывает неизвестный враг. Ой, мне все равно до неизвестного врага, честно. Мне как бы живым вернуться через реку, воничку это перебраться. Так. Че, ребят? Ребят? Ребят? А как она тут? М на этом мои полномочия все Видимо, неизвестный враг это мой противник. Один луч рассекает пространство и время. Я тут как раз тебе помочь собирался, чего? Чё, ну это ты дальше сам. Или они на... Подлые животные! Он вкуснее! Стальные нервы у человека, Да. Ну не видно ж ничего, чё посвети. Один враг, один труп. Рейд завершён А по-моему, эпичненько получилось. Особенно в ППК, в ППХ, в темноте, искать этих кусов, которых я будет еще более весело. Я вот, честно, ничего не вижу. Подъедтся на видео, как обычно, яркость на максимум выгружать. Да. Че, я что то вошел в куз бандитства. Если ты не один из нас, то ты умрешь. Я хочу хоть раз нормально пройти по мосту. Неужели это так сложно? Сохранимся. Может, это и реально невозможно. Да. Я опять переоценил свои силы. Ну, сплавляемся по реке. Может, мокруха или задание на уничтожение бандита. Нет, все я недалеко. Благо, я таскаю на своей гордой спине кучу килограмм и смогу переночевать здесь. Среди веселых токсинов. Так, обойдем. На дороге прям, блин. Фух, отлично. Часть заданий мы, можно сказать, выполнены или себя. себе. Поливитаминчики. Нам будет еще, кстати, водки купить. Заодно отношения с бандитами улучшатся. Они еще так ненавидят экологов? М -м -м, видимо. Ну да ладно. Их проблема. Экологи иногда дают не самые худшие задания, хотя большинство из них называются так. Убей, пожалуйста, псевдогиганта и принеси нам его лапу. Да, это задание логичное. Псевдогиганты ведь везде ходят. В этом вся и проблема. Надеюсь, сможем все позволить сейчас ПНВ. А если не по ПНВ, то фонарь. И что-то в таком духе. Отлично. Так, Иди, по по ушам катайся, а мои не казенные Ребят, гуляете? Задание выполнено. 7 тысяч. Хорошо так стало на душе. Уголь. Что-то от радиации, ребят, имеется. Это, кстати, очень нужная вещь. Слушай, я нервный. Ч ⁇ ты тут и все рыбу корчишь? Так. Патроны. Смотри, если косячок за... 200 уже продается, смотри, в обмене, неплохо. Так. Нафиг косячок. Книги, карты, такое. Хлам, грубо говоря. Ладно, продадим тут один несчастный патрон. Так. Вода. М -м 10 рублей не хватает. Класс. Ни туда, ни сюда. Веселая рубрика торги. Ладно, все эти торги максимально невыгодные, так что... Так, пусть будет... Координаты тайника. 7 тысяч. Это большие деньги. 13 можно купить себе будет куртку тяжелую такую бандитскую. Которая неплохо от выстрелов. Ну да. А, да, темно. Сохранился, смотрите. Значит, сейчас уже оставим мясо. Форд пусть будет у нас. Кромешная темень. Тут, конечно, нам погода не играет. Ну, сейчас разбогатим, Ребят, а что со светом? Я, Я от этого света жить собрался. Права... Да ну... Так. выброс понятно почему отмену все сбежали с точки логичненько выброс стоп выброс равно артефакты артефакты равно деньги неплохо сейчас значит весь балл скидываем сколько 13 Дровик 14 Так. Сколько? 160 нафиг. Сигары. Ну да. Потому что без Броника дела не пойдут гором. Радиация будет бить и бить нас нещадно. А чем глушить ее будем? Хороший вопрос. Надо было деньги собирать. Ну, бюджет на штаков. Ладно. Ну а на этом, господа. Потихоньку будем заканчивать. Разложимся здесь. И будем отдыхать после выброса. Ну, а всем большое спасибо, конечно же, за просмотр. С вами был Тесрок. Всем пока.